И здесь э, послушайте, насколько современно, модно звучит Бурита, и насколько, знаете, такой голос из прошлого века удолен по манере. Меня многие спрашивают по поводу стилей. да? Вот послушайте. Падали, Здесь тоже, смотрите, он использует 100% натяжения, точку работу и 100% динамику громко-тихо. Голос звучит очень модно и современно. Здесь начинает немножечко он звук раздувать, но все равно делает такую подтяжечку, то есть вот натяжение, набурит, отрабатывает, он прям затягивает звук назад и звучит очень современно. И вот здесь для меня это, знаете, какой голос из 90-х, из песни «Года». Я сейчас ни в коем случае а, как бы не, не хочу да, сейчас как-то оскорбить Долину, да, на прекрасная вокалистка, певица, но настолько контраст идет вот этого нового времени и старого времени, но ну, я это очень слышу, слышите ли вы. Напишите в комментариях, слышите ли вы вот этот контраст в стиле, в манере исполнения. Она настолько округляет звук, делает прям чуть ли не зивок какой-то академичный. Знаете, как такое вот что-то воинственное, как-то вот манера такая у нее, знаете, как вот она вышла на сцену, и вот гимн какой-то поет вот с таким настроением, хотя выглядит очень стильно, современно, молодо, круто, но манера пения от слова совсем не современная. Вот такая история, такая история. То есть, обладая даже крутым голосом, вокальными данными, да, нужно еще и думать о том, в каком вы находитесь времени в каком стиле вы поете, да, насколько это сочетается. Одно дело, если бы Лариса Долина одна спела эту песню. Другое дело, когда это дуэт, современная аранжировка, когда Бурита поет ну экстра, как бы современно на ну, в тренде, да, в духе времени вот Поэтому, понимаете, здесь, вот тоже, когда вы, допустим. Обучайтесь, когда вы слушаете артистов, обращайте на это внимание. Да, вот пишут у Долина и манера вообще не модно сейчас. Да, но ну, я говорю, это вот голос из прошлого. Я вот, ну, ну мне стало интересно, думаю, как бы вот Долина записала, дуэту, думаю, да ка послушаю. И вот что я услышала. но ну, это вот реально ну, такое воззвание да, пролетариата.